объект 30 тысяч километров, цена 3 миллиона йом. Да, эти машины они самые дорогие вообще, но ну, из, из старых моделей. Вот такой вот, а, скажем, кузов, один из самых дорогих. Если особенно в, в отличном состоянии. Ну, то есть вот тормоза бремба стоят. Ну, диски стандартные. Да. Ну вот тоже это культовая тоже GTR очень популярная на нее разные обвесы делать, и, в, и в, фильм, в фильмах их постоянно показывают такие вот тачки то есть с ксеноном там со всеми делами ну вот а ну вот в принципе можно это посмотреть тоже пробег 7 тысяч цена 2 миллиона 680 тысяч в принципе достаточно дешево ну, для такой комплектации здесь два ряда там глушители очки там выпуск, выпуск там турби, турбо, турбо -кит, вот это стоит HKS. Там, всякий там прибор для это для турбины наверное там вот Дот, тоже неплохая машинка это тоже GTR пробег значит 69 тысяч километров, цена 2 миллиона семьсот восемьдесят норм здесь то тоже вот в дворе доставят там всякие наворот диски bbs 18 -е. то есть диски тоже неплохие Или вот, например, вот НИСМа тоже. Вот видите, тут тюнинг от <реклама> Интересные защелки на капоте. Как карбоновое, что-то. <реклама> да, углепластиковая Капот здесь это не пленка на да. углепластик вот тоже накладки И на сигналке стоит, тоже внутри там сиденья спортивные тоже разные накладки там углепластиковые тоже ну вот это же новая модель это GTR не GTR это же, ну вот цены нету А цена опять 780 Кстати, тоже не стандартный. С какими-то там наворотами. Ну, неплохо выглядит. Да. Тру Трубы здесь, конечно, прям реально огромные вообще как, как водопроводная труба бля. и антенка видимо радио слушает Это радио в этой машине то самое наверное главное нужен gtr с радио чтоб было на дачу ездить. Точно, вот на таком только и надо на дачу ездить. Все нечто. Так, тут что-то. Сиденье... меняет. Эволюшн. Супра тоже, цены спрашивайте, он там написано, пробег 52 тысячи километров, цены спрашивают, ну видимо можно торговать, вот тоже неплохая Farley DZ, диски АВС. rx -7. тоже похоже на, на стоковый, но с виду, но там все внутри как бы наворачивает, обычные японцы, а... то есть уже продано. Вот Nissan, тоже легендарная машина. По-моему, это 180, да, 180 SX, тоже очень популярна в Японии. Японцы любят такие машины, это достаточно ходовая, тоже среди гонщиков, машина, уже спортивный глушитель, там внутри всякие навороты на ставят. 레� Лансер тоже заряженный. 2 миллиона 680, пробег 60 тысяч. Угу. Неплохо. Сиденье Рикада, Арикара, Синидис и Валюша Намара. Глушитель спортивный стоит. М.Р. Хм. Монстра. Маленькие зеркала такие. Видимо, что по пробкам удобнее здесь. Вот уже два ряда наворотов. Он тоже валюшин, тоже неплохие диски, тормоза, он тоже новый. Subaru. Ну вот. 51 тысяча цена 2,5 миллиона тоже наверное всякие сиденья там тоже внутри всякие доп приборы стоят сейчас я выйду здесь спортивный ланцер классно выглядит Объект 36, цена 2,5 2,8 Стоит миллион, пробег 61 тысяч тоже спортивное сиденье. Вот. RX-8. Тоже, блин. Тенинг диски. Сейчас от Вот ка... как стандартная салон но на самом деле тоже нормально навернутая ну старая модификация селики а Та вот там стояла более там более новая это старая так 55 процентов 55 тысяч пробега, 780 тысяч йен стоит. А у которых, в принципе, не так много на воротах. Но тоже хороший аппарат. Скажем так, начинающим вот этим дрифтером или гонщиком самое то. Глушитель спортивно стоит или просто накладка на трубу вот такой вот салон